Скажи мне, что ты думаешь о будущем сетевого маркетинга? По мере того, как мы переучиваем людей новым навыкам, предпринимательским навыкам, мы учим людей тому, как быть предпринимателем брать на себя ответственность за свою жизнь, управлять своей жизнью, избегать от работы, если не хотят этого, и иметь дополнительный доход, создавая собственную карьеру. Что ты думаешь о будущем? Но в конечном итоге, компании, которые сегодня успешно работают в сетевом маркетинге, думают, что это их продукт или что-то еще уникально. Но в действительности их успех в интеллектуальной дистрибуции. Распространение информации о продукте или услуге Вот что улучшает вашу жизнь Изначально сетевой маркетинг доставлял товары Когда не было ни одного почтового отделения Вы должны были вытащить его из багажника И доставить продукт повсюду На сегодняшний день сетевой маркетинг И практически каждая сетевая компания В действительности занимается обучением кого-то чему-то Обучение лучшим методам, лучшим продуктом, Лучшему пути поведению бизнеса И в этом сила сетевого маркетинга И это достаточно тонкий и важный аспект По мере появления новых технологий Которые позволяют к тому же Uber или Airbnb и многим другим, которых я изучаю, расширяться в этой экономике. Необходимо, чтобы кто-то научил потребителя, как пользоваться новыми технологиями. И в сетевом маркетинге, в то время как вы думаете, что развиваете свой оздоровительный бизнес, вы переживаете его развитие, как интеллектуального бизнеса, обучая других людей новым вещам. И это будет там, где большие деньги, а это уже сетевой маркетинг. Это будет увеличиваться, потому что компании хотят научить вас, чтобы вы смогли обучать других людей возможностям продуктов или услуг. Никто не делает этого лучше, чем в индустрии сетевого маркетинга you <sharp inhale>